Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы сегодня находимся на нашем действующем объекте. Это жилой комплекс «Биография», город Тюмень. Танхаус двухэтажный, также есть цокольный этаж. По помещениям 35, 55 и примерно 45 квадратных метров площади у нас этот танхаус. Итого примерно общая площадь 135 квадратных метров. Обзор промежуточных работ, какие мы выполнили на объекте. Погнали! Сейчас мы находимся при входе в этот Танхаус, то есть у нас здесь вход, улица, зашли, здесь у нас входная группа, будет навесное оборудование в виде инженерки по электрике в этой зоне, дальше у нас здесь небольшой коридор, здесь у нас вход в подвал от застройщика изначально этот участок выглядел абсолютно по-другому. Что мы здесь сделали? Мы здесь штукатурили стены, сделали полностью всю разводку сантехники, которая выполнена на этом объекте. Что мы сделали в этом участке? Смотрите, у нас был такой общий холл при входе в этот танхаус. Здесь была лестница от застройщика, она была бетонная, она была винтовая. При винтовой лестнице вот на коротком участке возникает маленький вот такой вот острый угол возникает, то есть площадки для опоры ноги ее становится минимально. Если у вас смотрите, на прямом участке она вот такая, то когда она идет по винту, она становится от этого угла в тот угол по диагонали и в каком-то участке у вас создается критический момент, когда у вас нога встать на площадку вообще не может. Было принято решение совместно с заказчиками относительно того, чтобы полностью демонтировать эту лестницу и сделать новую лестницу. Эти работы выполняли не мы. Тут была бетонная лестница, ее демонтировала другая подрядная организация и сделали металлосварную вот такую лестницу, которую сейчас в дальнейшем мы будем облагораживать. Изначально по проекту у нас в этом участке под лестнице должны были какие-то шкафы и подхоронения различных вещей, но так как конфигурация относительно нашего дизайн-проекта после корректировок. Поменялось, мы сделали следующее. Вот у нас сейчас есть металлическая лестница с полноценной площадкой в том участке. Здесь у нас есть вход в подвал. От застройщика вход в подвал, в цоколь, был выполнен вот таким вот люком, который вы должны были поднимать. То есть насколько это тупо в плане, вот в таком вроде бы, казалось бы, доме да, делать как в погреб какой-то. Вот Сейчас что у нас здесь есть? Выстроена стена. В этом участке в этом участке у нас получается при входе образовался небольшой такой тамбур будет место под хранение. здесь будет вход вот в этот сокольный этаж тут также заменена лестница сделано усиление сделана опора потому что выпиливали часть плиты вот подрядная организация выпилили сделали опору и сейчас мы полноценно можем войти а, в цоколь без а, поднятия каких-то непонятных люков. То есть у нас сейчас здесь будет дверь, мы зашли и спокойно туда, собственно говоря, спустились. Вот тот самый вход в цоколь полноценный, с нормальной, стандартной дверью, которая здесь будет установлена. Есть лестница, и вот в этих участках вы можете заметить, где у нас а, все подпиливалось и убиралось, для того, чтобы можно было вот таким образом по нормальной лестнице, не ударяясь головой, спуститься в этот цокольный этаж. Здесь, естественно, получилась вот такая балка за счет того, что нам надо было опору создать вот для этих плит, потому что плиты шли вот до сюда. Это все убиралось, здесь все это дело утеплялось. Есть полноценная лестница, мы спускаемся в цоколь, и здесь уже можно оборудовать его таким образом, как вашей душе будет угодно. На текущий момент у нас здесь небольшой склад под хранение различных материалов потом соответственно это все конечно будет убираться. и вот как в текущей ситуации если у заказчиков не хватает бюджета допустим да то реально цоколь можно сделать потом по причине того что цоколь наход... находится вход в цоколь очень близко ко входу соответственно проделав весь ремонт можно оставить небольшой участок недоделанный во входной группе и после того как будет четкое понимание по бюджету, можно будет выполнить работы здесь. Все, вся грязь пойдет на улицу и потом доделать входную группу. Собственно, как-то так. Что еще по первому этажу? Сделан теплый пол. Разводка теплого пола сделана только по первому этажу. В цоколь у нас заведено два контура на подключение теплого пола, если заказчик это в перспективе захочет. То есть на текущий момент времени мы выполняем отделочные работы на первом этаже, и на втором этаже в цоколе мы будем делать только базовые работы по причине того, что бюджета, возможно, на все процессы не хватит. Если будет бюджета хватать, то мы будем делать и цоколь тоже. Едем дальше. Котельня. Начало разводки теплого пола. Первый контур. Гостиная комната с кухней. Второй контур. Это вот этот коридор. Третий контур. Это у нас ванная комната четвертый контур это у нас комната и пятый контур он у нас находится при входе в этот дом там хаус как хочешь так его и назови вот конкретно эта зона то есть смотрите если вы не хотите пользоваться теплым полом по всей площади квартиры или конкретно хотя бы даже этим коридором и остальными помещениями но хотите чтобы ваша обувь была сухой какой-то период времени года то вы можете включить только вот этот небольшой контур и у вас будет греться только здесь сейчас мы находимся в одной из комнат первого этажа вот я вам сейчас как раз хочу показать тот момент что у нас в той зоне где будет располагаться мебель именно не стол, а конкретно, допустим, будет стоять диван, мы теплый пол не делаем, чтобы просто не греть мебель по факту. Шаг между трубой у нас э, по всему помещению этого пола сделан одинаковый, э, чтобы у нас не было э, ощущения, что где-то пол греет сильнее, где-то пол греет слабже после того момента, когда у нас будет уже выстелено финишное напольное покрытие. Сейчас мы переместились на второй этаж этого танхауса. По работам выполнено следующее. У нас сформированы все дверные проемы, так как необходимо по проекту чтобы наличники были полноценные. Плюс ко всему, мы оштукатурили на текущий момент все стены. Стены здесь уже высохли, была длительная просушка по причине того, что работы начали производиться здесь зимой. Плюс ко всему, сейчас у нас выполнено полностью все водоснабжения водоотведения и отопление на этом объекте вы можете заметить что здесь у нас есть штробы э, по полу мы полностью заменяли здесь э, все системы по инженерке если кому-то интересно вот здесь будет ссылочка на это видео обязательно посмотрите я затрагиваю там темы того стоит ли менять э, трубы от застройщика, которые ведут на отопление, а также достаточно подробно рассказываю про всю систему, которую мы на этом объекте выполнили. Как я уже неоднократно говорил, мы сейчас больше как управляющая компания всеми процессами ремонта на объекте. То есть мы делаем дизайн, мы делаем ремонт, мы делаем полностью мебелировку, мы делаем полную закупку всех чистовых и черновых материалов, и заказчик в этих процессах не участвует. А также мы решаем вопросы с управляющей компанией, если у вас затопило то мы бегаем и занимаемся этими актами на эту тему. Если интересно, недавно у нас затопило объект, вот здесь будет подсказка, можете посмотреть. Мы тот вопрос закрыли, к заказчику никаких претензий нет, и все те квартиры, которые затопили этажами ниже, а там было три квартиры, они сейчас свой вопрос напрямую решают с управляющей компанией. Претензий к нашему заказчику у них нет. Так вот, смотрите, мы сейчас находимся на танхаусе, Здесь у нас ситуация следующая. Да, под нами никого, но над нами есть крыша. И есть вот этот дренажный отвод, который идет у нас с крыши. Так вот, этот дренажный отвод, он у нас сейчас вот здесь вот капает. Капает, ну, как вам сказать, хорошо, плохо, капает и капает. То есть, чтобы вы понимали, если мы будем, вот, можете заметить, видно копейки, вот, а здесь уже давно накапало. Естественно, у нас сейчас идет межсезонье, весна, снег тает, у нас есть возможность это все выявить, идут дожди, да? и теперь мы будем опять заниматься этим вопросом. То есть, если бы мы не были той управляющей компанией, которая занимается именно процессами ремонта, мы бы забили на вот эту деталь, на вот этот нюанс, заказчики бы решали самостоятельно. В противном случае у нас сейчас заказчики находятся удаленно. Этими вопросами занимаемся опять мы. Поэтому мы не посредники, мы не отделочники. Мы управляющая компания процессами всего-всего-всего, чтобы наш заказчик от начала и до конца минимально участвовал в процессах, а занимался тем, что зарабатывать деньги, чтобы построить себе